Всем привет дорогие друзья! В этом выпуске новостей игры Монкас я расскажу как же разработчики игры делают из людей ЧСВшников. Неужели разработчики добавили себе в команду нового программиста и как же разработчики отшучиваются от выпуска новой карты? Шутки их это просто угар, ты будешь орать. В общем ролик интересный, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Давайте под этим роликом наберем 2000 лайков. Также, пожалуйста, подпишись на канал, если ты не подписан, потому что 81,7% зрителей смотрят мой канал без подписки. Но если именно ты сейчас подпишешься на канал, то мы тогда добьем 20 тысяч. До 20 тысяч осталось одна тысяча, поэтому подписывайся. Но ну, а мы приступаем к интереснейшим новостям игры Амонкас. Разработам нашим любимым написали бросьте уже новую карту. И, возможно, сейчас эксперты мне напишут то, а что бросьте. Это на самом деле перевод как дроп. И данный автор хотел, чтобы разработчики опубликовали новую карту. Но если бы было все так просто, я бы не добавил данный пост в этот выпуск новостей. Потому что в начале ролика я тебе сказал то, что разработчики просто угарно рофлят над этой темой. Они работают над картой, и нам придется ждать. Однако они развлекают нас своими ответами. В общем, не буду тянуть, потому что я уже тянул, поэтому мы переходим к самому ответу. Это угар. Вот такой ответ разработчиков на данный пост. Роняет его. Держабль терпит крушение и горит. О нет! Я тебе неоднократно говорил, то, что разработчики игры Монка самые крутые разрабы, так они еще и самые крутые тролли. Если ты другим разработчикам напишешь то, что где обновление, я столько времени жду, то разработчики тебя забанят. А здесь разработчики не банят, они только шучутся над этой темой. Поэтому я считаю то, что разработчика и игра Монкас самые лучшие разработчики. Милота такая, что я думаю то, что лайк уже должен быть прожатым. Что мы чувствуем, когда открываем чат в игре Among Us? Правильно, это переизбыток дебильных сообщений. Но много таких сообщений, то что мне 6 лет, я только что отучился от горшка, поэтому я кручу вас всех и старше. Когда человек любит себя, то он может быть очень сильно токсичным, и таким образом он будет опасным для нормального общества. Разработчикам написали «Я люблю тебя больше, чем себя», а разработчики ответили «Нет, пожалуйста, люби себя больше». Не понимаю людей, которые верят в то, что Амонкас убивает, если разработчики просто создают такую милоту, что «Я не могу». С момента публикации трейлера новой карты прошло больше месяца. И с самого момента публикации разработчикам много пишут как даже об ново. Разработчикам пришлось даже написать то, что их команда очень маленькая и поэтому они не справляются. Либо мы задолбали разработчиков игры Among Us тем, что мы выпрашиваем новую карту, либо сами разработчики игры Among Us задолбали маленькой командой работать над игрой. В общем, к чему я это все веду? В команде разработчиков прибавился один программист. Эй, тепло приветствуйте последнее пополнение в команде Inner InnerSlot. Как наш новый программист, она будет помогать нам делать Among Us еще лучше. Очень рад, что она на борту. И прикрепили вот такую гифку, на которой новый разработчик собирает для нас обновление для игры Among Us. Именно то, что мы очень долго ждем. Я тебе уже показал один рофл ответ на вопрос «Когда же будет обнова?» И я надеюсь, то, что над этим ответом ты посмеялся, но ну, хотя бы улыбнулся над ним. Дабы твое настроение повысить еще выше, я покажу тебе еще один рофл ответ разработчиков на вопрос «Когда же обнова?». Разработчикам написали, братан, когда ты выпустишь новую карту, и разработчики ответили: Поверь мне, братан, мы все так же нервничаем, как и ты, чтобы выпустить его. Но нам еще многое предстоит сделать. Многое предстоит сделать? Да у вас же карта готова, задание готовы, все готово, все анимации готовы. У вас даже новый программист появился. В смысле, что вы еще там делаете? Мне кажется, то, что кнопка ожидания скоро сломается. Вот такие новости игры Монкаса были на сегодня. Я думаю, то, что ролик получился крутым, и ты поставишь лайк, потому что я очень сильно старался. Я пошел готовиться к экзаменам, которые меня ждут 10 февраля. Пожелай мне удачи, если хочешь. Также подписывайся на телеграм-канал, там немного осталось до 300 подписчиков. Если ты подпишешься, то я буду рад. В общем, ставь лайк, а всем пока.